Глеб уже третий день ходил сам не свой, считая, что только он мог так вляпаться. Бедный старшеклассник, без угроша в кармане, мальчик из обычной семьи влюбился, да и в кого? В Александрину, новую ведущую прогноза погоды. Такая нежная, естественная и красивая девушка Глебу не встречалась. Во всех было что-то не так, но не в Александрине. Она была просто ангелом во плоти, который Глебу уж точно никогда не встречался. Глеб всегда был спокойным обычным парнем, который мало чем отличался от ровесников. Учился, прогуливал, немного хулиганил, стремясь познать все радости жизни, в том числе и запретной взрослой. Ему казалось, что о любви думать еще рано, раз он ничего не может дать любимой девушке. Когда-то он занимался танцами, и у него раскрылся талант фигуриста, но в переходном возрасте Глеб бросил это занятие, считая, что настоящий мужчина не танцор. Глеб хотел быть обычным парнем, простым человеком, как отец. В детства парень не боялся ни физической работы, ни перегрузок в школе. Он хотел быть водителем или простым рабочим человеком, так как умел наслаждаться тем, что есть и что не требует особых вложений и трат. В свои 16 Глеб еще ни с кем не встречался. Яркие, раскрашенные одноклассницы казались ему слишком эгоистичными и неинтересными. Но с кем из них можно было отправиться на футбол или поговорить о последних открытиях космической индустрии? Да и экспериментировать с активным поиском знакомств для развлечения он не спешил. Ему хотелось настоящей любви, отношений, живых, ярких и необычных. И любовь не заставила себя долго ждать. Обаятельная а Александрия, ведущая прогноза погоды, навсегда покорила его сердце холодным дождливым вечером. Глеб просто не знал, что существуют такие девушки. Нежные, женственные, утонченные и непринужденно красивые. Александрина говорила не спеша. Нежный хрустальный голос скользил по строчкам. Локоны с серебряным отливом казались Глебу просто шикарными. Да, такой девушке он мечтал, наверное, на протяжении всей жизни. Но, по иронии судьбы, она оказалась звездой. Но суждено ли простому парню с ней встретиться? Глеб знал, что все над ним будут смеяться, если он расскажет об Александрине друзьям и знакомым. Наверняка покрутят пальцем у виска, да он и сам понимал абсурдность идеи. Пост с Александрией появился у него над кроватью. Однако парень решил не сдаваться, вопреки обстоятельствам. Даже если ведущая никогда не станет его принцессой, такое знакомство точно не помешает. И Глеб решил действовать по своему плану. Подписавшись на страничку звезды, он стал внимательно следить за тем, что она пишет, выкладывает, какие заметки делает. Он узнал, что ей недавно исполнилось 20, и что Александрина не замужем, и парня у нее нет. Знал даже, какие пирожные она любит, и в каком кафе любит завтракать. Вкусы девушки оказались вполне ему по карману. Красавица не была избалована и не гналась за тряпками и ворохом косметических средств, хотя выглядела прекрасно. Сначала парень добавился ей в друзья. Затем начал подрабатывать после уроков, копя деньги на ресторан с любимой. Он не рассчитывал, что Александрина станет его девушкой. Ему хотелось получше изучить ее интересы. Просто подружиться, а там видно будет. Если вопреки судьбе им суждено быть вместе, так тому и быть. Глеб принялся за работу. Он слышал, как другие говорили своим знакомым. «Хочешь, чтобы любовь с первого раза прошла? Посмотри второй, и все увидишь». Он считал, что, узнав как можно больше о своей пассии, разочаруется и мечта пройдет, словно детское увлечение. Но этого не случилось. Александрина нравилась ему еще больше. И Глеб решил, что только личная встреча все исправит. Однако в реальности все оказалось не так, как он думал. Накопив деньги, парень купил себе красивую одежду, модную обувь, хороший дезодорант. Он готов был провести девушку по ресторанам или просто пообщаться за чашечкой кофе, но она не отвечала. Я так и знал, — думал Глеб, — что она не ответит взаимностью. Где уж ей до меня? Зря размечтался. Но в один сказочный весенний день удача улыбнулась парню. Александрина согласилась пообщаться с Глебом за чашечкой кофе. Глеб был на седьмом небе отчасти. Но его радость тут же омрачнилась. А вдруг от имени Александрины ему написала мошенница? Или какая-нибудь Дуня Знановескина, мечтающая найти интересного жениха? Ну что ж, лучше второе. Сдерживая радость, Глеб отправился на свидание в небольшой ресторанчик, расположенный в центре города. Новый синий костюм смотрелся на парня просто потрясающий. Да и денег он взял достаточно, чтобы произвести впечатление. Он чувствовал, как на него засматривались другие девушки. Но достаточно ли этого, чтобы понравиться Александрине? Ведь наверняка она нравится очень многим. Ждать парню пришлось недолго. Александрина не опоздала на свидание и очень обрадовалась Глебу. В красном облегающем платье девушка казалась еще красивее. Глеб просто не верил своему счастью, но боялся его спугнуть. Они заказали кофе и начали разговор. «Расскажи о себе, в своих интересах, что тебе нравится?» — спросила Глеба девушка. «Чем занимаешься? Что тебе нравится? Где работаешь? Что любишь? Я ведь знакома с тобой только по переписке». Глеб не растерялся. Он сказал, что когда-то любил заниматься фигурным катанием, но потом решил оставить другое направление, ведь настоящему мужику танцевать просто стыдно, считал он, несмотря на две медали в детском катании. Глаза Александрины загорелись, в них почувствовался интерес. Едва Глеб решил переменить тему, как нежная рука с красивым маникюром легла на его ладонь. «Ты хотел бы вернуться в спорт хотя бы ненадолго?» – спросила Александрина. «Хотел бы, но ведь этот навык вряд ли пригодится мне в жизни. В шестнадцать начинать все заново уже поздно». «Ты так думаешь?» – спросила ведущая. «Мне как раз нужен партнер по танцам. Я профессионально занимаюсь гимнастикой. У меня уже есть звание мастера спорта. И мне как раз нужен партнер для соревнований». «Но ты же ведущая. Я думал, что твоя перспектива – певческая или актерская карьера». «Я заместительница», – ответила Александрина. Моя бабушка когда-то работала на телевидении и пригласила меня вести прогноз погоды вместо Ани, ушедшей в декрет. За эту работу многие хватаются. Идет настоящая конкуренция, но спорт мне ближе. На телевидении я все равно надолго не задержусь. Отлично. Ну давай попробуем сотрудничество. Я смогу найти спонсоров для костюмов, поездок и деятельности, но мне нужно посмотреть, как ты танцуешь. Завтра у меня тренировка, и я могу пригласить тебя в зал. Девушка достала визитку тренера, указала время, и они встретились. Глеб не забыл свои навыки и, глядя на Александрину, захотел очень сильно понравиться именно ей. Движения получались легкими, пластичными, настолько красивыми, что он легко импровизировал. Черные глаза девушки-тренера загорелись. Она давно не встречала такого талантливого парня. К тому же мальчики в художественной гимнастике были редкостью. Глеба взяли бесплатно, и его партнершей стала Александрина. Девушка продолжала вести прогноз погоды, но основное время уделяла танцам. Эта пара стала одной из самых ярких, даже несмотря на то, что не получала выше третьего места на соревнованиях. Зато каждое полученное серебро они считали своей победой, наградой. Мать Глеба была рада тому, что парень нашел свое место в жизни. Ей нравилась и Александрина. Отец тоже радовался, ведь Глеб сумел осуществить его давнюю мечту. Так продолжалось несколько лет, но отношения парня и девушки были скорее деловыми, чем любовными. Друзья Глеба не верили его счастью. Им казалось, что избалованная телезвезда бросит его совсем скоро и станет женой миллионера. Но этого не происходило. Сам же Глеб испытывал смешанные чувства. Он хранил каждый портрет Александрины, фото станцев, на которых девушка блистала то в красном, то в белоснежном платье. Влюбленность никуда не уходила но и быстрого продолжения роман не имел. Вся энергия расходовалась в танцах. Наконец Глеб стал мастером спорта по художественной гимнастике под стать Александрине. Он был счастлив тому, что наконец-то мог соответствовать любимой девушке. Влиятельный тренер набирал себе команду учеников, готовых платить любые деньги за танцы. Многие влиятельные женщины и не скрывали симпатии к симпатичному Глебу, однако он не спешил принимать их предложения, даже самые соблазнительные. Александрина продолжала оставаться его недосягаемой мечтой. наконец он решил сделать ей предложение. Купив самое красивое кольцо и подобрав букет, парень решил удивить любимую в ее день рождения. В этот день Александрина готовила сольный танцевальный концерт и должна была блистать лучше всех. Новое платье, пуанты, красивейшие костюмы и макияж не скрывали усталость. Было видно, что артистка работает через силу. До концерта оставалось всего несколько минут. Репетируя последние движения, девушка упала, вскрикнув от боли. Глеб позвал врача, который тут же подоспел на помощь. Осмотрев девушку, он покачал головой и попросил всех отменить концерт и сдать билеты. Глеб тут же отправился за любимой. Александрина проснулась в больничной палате. Попытавшись встать, она снова вскрикнула от боли. Травма оказалась тяжелой, и девушка не могла не только танцевать, но и просто ходить. Она случайно услышала слова доктора о том, что больше никогда не сможет танцевать. Более того, подвижность ноги может не восстановиться. Увидев Глеба, Александрина не сдерживала слез. «Вот и кончилась моя гимнастика, моя жизнь. Кому я теперь буду такая нужна?» «Мне», — ответил Глеб, присаживаясь на колено. «Выходи за меня замуж». «Ты справишься с больной женой? А если я никогда больше не смогу ходить?» «Сможешь», — ответил парень. «Я люблю тебя и помогу во всем, что тебе нужно». Девушка обняла Глеба. Спустя год они сыграли свадьбу. Александрина смогла ходить, но мир гимнастики ей стал недоступен. Глеб помогал ей во всем, о чем она мечтала. Вскоре Александрина поступила на факультет психологии и стала помогать людям. Несмотря на влияние бабушки, девушка не стала признанной телезвездой. Хотя работу на телевидении она вспоминает с радостью. Ведь если б не прогноз погоды, вряд ли бы она встретила такого доброго, любящего Глеба.